Но такая вот, да, именно очень сильный отек, который там, один или два раза мне даже пришлось преднизолон пациент назначить, потому что однократное применение, но тем не менее. Бывают такие особенные, но с пациентами мы собираем анамнез, но все-таки, это же не ургентная операция, которую вы проводите, забежал пациент, он сел, да, и вы начали его резать. Конечно, вы планируете такие вмешательства и готовите пациентов, готовите их и по индивидуальной гигиене, по профессиональной гигиене, собираете анамнез, какое-то свое клиническое мнение уже формируете о том, кто перед вами, какой статус у этого человека, и стоматологический, и общесоматический. Ну и жизненный тоже да, имеет значение. Ну, пациентка множественными рецессиями. Перейдем сейчас к клиническому примеру. Измерение глубины. Сосочки, прокол, фиксация твердомозговой оболочки. Здесь не требовалось на самом деле, здесь все рецессии первого класса, здесь не требовалось. Трансплантата десневого, поэтому мы обошлись твердой мозговой оболочкой, вот она на 4 зубы зафиксирована. Вот так она выглядит, вот это не осложнение. Это реакция на твердую мозговую оболочку. Я сначала тоже, когда оперировала самые первые вот свои операции с ней, я думала о том, что это у меня где-то швы ушли, лоскут ушел, еще что-то. А потом я посмотрела это абсолютно у всех, потому что я снимаю швы-швы у меня на месте, у меня лоскут на месте, все в порядке. А потом начинается вот такая. Вот так она биодеградирует и замещается. Это у нее вот такой вот тип. Причем это почти ну, 80, наверное, процентов пациентов выглядит это вот так. У некоторых это пугает. Ну, вот и все, собственно. Все прошло. Цена восстановилась, приобрела объем. Вот ее конечная. Так, а если мы не будем ждать год и Потом Зачем? Зачем? Ну, не знаю, я за то, чтобы меньше трогать. Ну, каждое вмешательство стоматологическое для пациента... Все равно травмы Я не вижу смысла. Но можно, конечно. Почему нет? А не будет потому, что вообще усадку, да, тканью, во Нет, так вы же снаружи если будете. -то самое -то Нет, нет. Там же внутренний процесс биодеградации. Ну вот, да, это толщина измеряется, толщина по проницаемости. Есть тоже такой метод... Виден зонд или нет, я, честно говоря, считаю его очень не доказательным, но существует такой метод. Считается, что если зонт не виден, то биотип нормальный и толстый, если зонт просвечивает, значит тонкий. Почему нет? Ну вот, собственно. А у этой пациенты, пациентки все рецессии постортодонтические. У нее и внизу они тоже есть, но она как-то пока не настроена. Да? Ну, то есть, вы видите, все, что вот это вот наплывало у нее, ну все само. Я, честно, не прикасалась к ней никакими не бурами, не шлифовала, ничего не трогала. Ну, Александра, а после какого срока можно после завершения, так сказать? А можно сразу прямо. Ну, ну ретейнера они поставят а, свои там. И сразу можно? Может, там ждать нечего. Я бы хотела показать вам клинический случай. Он еще не до конца закончен, но результат у нас уже 9-месячный есть, поэтому, в общем, этого достаточно. Я на самом деле тут даже дело не в результате, дело в том, с чем мы сталкиваемся на клиническом приеме. Девушке 28 лет, вредных привычек нету, ортодонтически не лечилась. Зубы фактически все интактные, кроме одной-двух реставраций где-то на жевательных поверхностях. Вот такая вот у нее форма генерализованных рецессий. У нее 28 рецессий в полости рта. По, по рецессии надо? Да. Вот это то, о чем мы с вами говорили, да, когда ротированный лоскут выполнить невозможно во фронтальном участке нижней челюсти. Здесь присутствует мышечные тяжи мелкое преддверие когда-то когда я училась в институте это называлось стиральной доской рецессии глубокие спасает то что они все почти второго класса потому что у всех еще есть какая-то высота сосочков ну и конечно тут ни о каких корональных перемещениях речи быть не могу тут нечего перемещать ткани нету. Биотип очень. Не, не просто тонкий, а он какой-то сверхтонкий. Корни зубов просвечивают. Там вот есть фотографии, обратите внимание. Вот это белое, это корни зубов у нее просвечивают свой слизистый. Там ничего нет, у меня есть томография ее первоначальная, но, конечно... Вызывает просто ужас. Но, естественно, что удалять все 28 зубов не имело смысла. Мы решили пойти на зубосохраняющие операции и прооперировать. Пациентка живет в Тюмени. Первый раз приехала, мы оперировали всю нижнюю челюсть сразу. Это измерение исходные. Вот самая маленькая рецессия, по-моему, три с 3,5 миллиметра была. Вот это все дальше 4 и так далее. Да, здесь уже фуркацию стремится. Дефект в области 46-го зуба. Вот ротированный лоскут, коронально смещенный ротированный лоскут. Видите, вот этот вертикальный разрез. Это нижняя челюсть, это вертикальный послабляющий разрез. Он выполняется только медиально всегда, не дистально. Объясню, почему твердая мозговая оболочка здесь. Если бы у нее был бы только этот сегмент, я бы поставила бы туда соединительный ткан трансплантат, чтобы было бы надежнее. Но у меня еще, как вы помните, была зона фронтального участка, которую мне нужно было в этот же день прооперировать и Еще вторая сторона нижней челюсти. Поэтому мы решили, что самое, на самое сложное мы поставим свенитный трансплантат, свободный десневой трансплантат. А в боковые участки применили пластический материал. Это вот размер этого пластического материала, он получается 35 миллиметров длиной. То есть это протяженность дефекта. Зачастую, конечно, не на небе, не на бугре такие ну, трансплантаты просто не взять. Не зачастую, а очень часто. Это фиксация твердой мозговой оболочки. Да, миллиметров семь, восемь, наверное, девять. Ну, к сантиметрам ближе. Так, фиксация. Она полностью закрыта. Ее обязательно надо полностью перекрывать. Она не терпит контакта с ротовой полостью. Она просто сразу деградирует. Ну, то есть ничего плохого не будет, она просто мгновенно у вас резервирует в течение двух-трех дней. но ну, смысл ее теряется применением. Это вести было пластиком с одномоментным да, увеличением объема прикрепленной десны с применением свободного десневого трансплантата до принимающие ложи, сосочки по возможности, как это вообще было возможно, я постаралась сохранить э, расщепленным сделать вот эту поверхность, чтобы сохранить какие-то участки надкосницы в этой зоне, но и фактически там не было то есть вот как это было возможно я постаралась сохранить, то есть вы видите, что это в межзубных промежутках не кость. Это именно соединительная ткань, под которой лежит надкосница. Это все, что я смогла, больше не было. Ну вот 2, 22 миллиметра. Забрали у нее трансплантат шириной где-то 7, наверное, миллиметров. Он был адаптирован по краю, то, что мы обсуждали с вами сегодня утром. Истончен для лучшего да, совмещения раневого, краев раневой поверхности. Он не доэпитализирован, он именно адаптирован по периферии, по периметру всего трансплантата. Зафиксирован швами.